Пока что в планах проверить ряд гипотез и оценить возможные аспекты нанесения урона от огня. В качестве тестовой модели взяли немецкую ПТСАУ сау канон «Канон-Джет-Панзер», так как после усиления бронирования в лобовой проекции он будет наиболее близок к историческому оригиналу штурмовой техники, предназначенного для взятия дотов. Предлагаемые следующие тактические характеристики первого огнеметного танка. Это далеко не финальный параметры. А модель рассматривается как образец тестирования механики. В первую очередь из главных характеристик стоит обратить внимание на дальность стрельбы танка. Техника предназначена для игры исключительно в ближнем бою с дистанцией до 50 метров. Наличие некого барабана с зарядами огнеметных выстрелов. Также стоит обратить внимание на то, что противника накладывается оглушение, как от попадания Сау. Урон зависит от бронирования танка. Чем толще бронирование, тем меньше урона будет нанесено. Предполагается, что новый класс техники на поле боя будет выступать роли поддержки, но в отличие от артиллерии он будет находиться в ближнем бою. Огнеметная струя выходит из членов экипажа на основе текущей механики оглушения, поэтому длится дольше, чем хотелось бы разработчикам. Поэтому вероятнее всего, что длительность оглушения буду сокращать. В анонсе также нам рассказали, что планируется в целом изменить механику оглушения. Разработчики хотят уйти от расчета времени оглушения, в зависимости от нанесенного урона к исходному времени и к индивидуальным факторам для каждой техники. Также эффект оглушения больше не будет зависеть от объема нанесенного урона, что позволит ему стать более дискретным. Также планируется ввести больше опций для модернизации техники, чтобы повысить защиту экипажа и модулей от огня. На супертесте пересмотрят эффекты расходников. Ручной огнетушитель, малые рекомплекты и аптечки. Улучшенное снаряжение от обычного станет отличаться только наличием пассивного эффекта. Если тестирование пройдет успешно, то в игре увидим подобную технику уже в начале 2023 года после выхода китайских тяжелых танков с реактивным ускорением. На данный момент все это анонсировано Леста Game для Вуд-регионов. А на этом все. Пишите в комментариях, что вы думаете о введении нового класса техники и других изменениях в игре. С вами был Дэнни Фокс. Всем спасибо, всем пока-пока.